Компания Gigaset объявила о выходе на рынок программного интегратора на базе микросотовой системы Gigaset N870, а также о появлении лицензии на подключение устройства N870 к системе интегратора. Пользователям будет достаточно двух версий – виртуальный интегратор и аппаратное устройство N870, выступающее в роли интегратора. Интегратор объединяет несколько микросотовых систем N870 или N670 в одну большую dec систему и позволяет расширить микросотовую систему до 20 тысяч трубок путем добавления в DECT-менеджеров. Для использования виртуального интегратора требуется лицензия. Без лицензии ПО можно использовать в течение 35 дней. Емкость системы до 100 микросотовых дект-менеджеров, таких как n 870 DM или N670 с лицензией на обновление, до 300 сингл-сотовых устройств N670, до 6000 базовых dec станций 60 на микросотовый ДН, до 20000 дект-трубок, до 6000 одновременных вызовов. Аппаратное устройство N870 можно переключить на роль интегратора, а лицензии не требуются. Емкость системы до 4 микросотовых DECT-менеджеров, таких как N870DM или N670 с лицензией на обновление, до 20 сингл-сотовых устройств N670, до 240 базовых декстанций станций 60 микросотовых DM, до 800 dec трубок до 240 одновременных вызовов. сегодня все будьте на связи пока